Здравствуйте, друзья подруги. Перед вами сегодня такой видеопрогноз под названием Какие же сюрпризы приготовит лето? Это общий обзор, но я уверена, каждый из вас, каждый из вас, кто будет смотреть это видео, они найдут и личные свои подсказки, и наставления, может быть, даже. Итак, прогнозировать будем сегодня на моих любимых астрологических и на проверенных уже американские таро, как я их называю. Итак. Делаем так вот, и давайте две подсказки положим такие аккордные. Итак, лето это у нас июнь, июль, август. Начинаем. Первая дорожка у меня называется Самое сердце. Что мы видим? Давайте сначала начнем для тех, кто еще не познакомился. Для тех, кто не познакомился, у них будет более-менее период июль и первые четыре дня июля. Я бы сказала так. Потому что июнь какой-то очень зависимый или зависим от обстоятельств, какие-то надо дела делать, нет времени заниматься личной жизнью, что-то отвлекает. В общем так, а... а Август, большая часть августа, почему-то так карта легла вредно, когда то ли мы вреднючки, то ли к нам кто-то вредничает. Хотя, смотрите, мужчина тут есть для женщин, допустим. Да? Возможно, это подсказка, что тут можно в самом начале познакомиться по переписке. Вот такой момент. А средняя карта, отвечающая за июль, она нам может дать и сильные отношения, и длинные отношения, и отношения, которые могут закончиться, на 90% могут закончиться семейными отношениями. То есть вот тут такая ситуация. Теперь перейду к трактовке этой дорожки для тех, кто уже глубоко в отношениях. Скажу так, лето непростое. Почему? Потому что карта красной лопаточки говорит, что вот то пусто. То грустно, то вот как-то так, вот что то не хватает, а чего-то мне не хватает. Будет такое ощущение. Может быть, это первая часть лета будет связана ну, с общей такой мировой где-то обстановкой, может быть. Но опять же скажу, первая карта, она немножко и одиночество, и какая-то зависимость от ситуации. То есть я бы сказала, прекратите себя жалеть, даже если вам что-то не нравится в ваших личных отношениях. Во-первых, надо понять, что на 60% может быть и вы виноваты в какой-то ситуации. Вас никто, извиняюсь, там к своему супругу, к своей супруге к, э, цепью железной не приковал. Поэтому надо находить везде свои плюсы и минусы. Ну вот, смотрите, июль очень хороший для совместной семейной и поездки куда-то, и укрепления отношений. Даже если вы не можете по каким-то темам поехать далеко, я вам все-таки советую хоть небольшую вылазку за город, допустим, семейную, с маленьким фуршетом каким-то на траве. Вот такое. Ну и хочу сказать, что... Дорогие мои, август, держите эмоции при себе. Август непростой. Это, пиков, это карта пиковой дамы. Она может дать разломы, развалы в отношениях. То есть думайте, что вы говорите, думайте, что хочется сделать на зло. Потому что очень часто, делая на зло, мы в первую очередь наносим ущерб себе, дорогие мои. Вот тут такой момент. Теперь следующая дорожка, она отвечает и за работу, и за карьеру. Давайте посмотрим, что тут она нам сулит. Ну вот я вижу июнь. Вообще смотрите, общая такая краска, карта замкнутая. То есть не так уж много вариантов, я бы вот так вот эту тему назвала летнюю, да? Исходи из того, что есть, или исходи из каких-то старых идей, или исходи из каких-то старых планов, которые уже были начаты, может быть, до... у кого-то недоделаны по каким-то причинам. Хотя, дорогие мои, я вам тысячу раз говорила, если чувствуете, что до финиша не дойти – Лучше не начинайте, потому что есть люди, рожденные в такие дни, которых даже их наказывают за то, что они не могут дойти до конца в какой-то идее, в каком-то вопросе. Итак, тема карьеры. Ну, если чисто вот карьеру брать, то рост начинается с последней недели июля и август. Август дает какую-то стабильность, уважение, ваши, ну, поднимаются ваши какие-то... Вот, ваш престиж, скажем так. О, смотрите, прямо вау. Я бы даже сказала, если вы хотите что-то новое начать, исходя а даже из каких-то замкнутых ситуаций, эмбарги, там, санкции, тра-та-та. -та, вот август все равно. Вот последние там 4 дня июля и август. Ну, может, даже не последние 4 дня, а неделя последняя июля и август особенно хорош для начала. Теперь, если брать эту конфигурацию в теме просто работы. Хочу сказать, что июнь может дать определенные конфликтности, не стыковки, не симпатии вас с кем-то на рабочем месте. Возможно, даже вы увидите, удивитесь чему-то. Может быть, даже это связано с какими-то политическими моментами. Сейчас мир разделился на «да» и «нет». Кто за нациков, кто против нациков. Ну, вот такая ситуация. Но ищите золотую середину, ищите свой баланс. Карта юстиции говорит «ищи равновесие», то есть это июнь. Июль достаточно рабочий. Карта 6, такие пики, если по-русски перевести, рабочие и защищающие. Возможно, в июне вам придется защищать и свое рабочее место, и свои какие-то действия через объяснение каких-то инструкций. Ну, не в смысле отчет перед кем-то, а вот, может быть, это подсказка, дорогие мои, что в июле не стоит пренебрегать рабочими какими-то инструкциями или теми пунктами договоров, которые вы уже ранее подпишете, ранее подписали. Да? Вот интересно. Вообще, кстати, интересно, почему выползла карта юстиции. Возможно, кто-то из вас будет решать какие-то вопросы, если уже там подано или придется. Возможно, что-то связано работа, бизнес плюс юстиция. Плюс юстиция, где не такие простые у вас конфигурации на выигрыш в деле, хочу сказать так. Или, может быть, тут затянут, или вы сами затяните, дотяните до августа, и тут у вас больше шансов уже в этой теме. То есть, дорогие мои, если взять просто рабочее место, то август очень плодотворный, очень... Начальство вас видит, вы интересны, вас разглядывают, изучают ваши таланты, я бы вот так сказала. Теперь тема «Дома». Ну, скажу так, что июнь многие из вас, возможно, получат в дом нового человека. Это, это кому-то будет муж, кому-то жена, кому-то ребенок, может быть, будет. То есть такая судьбоносная карта. Дом, приход, видите, приход, приезд того, кого вы любите или возврат кого-то, допустим, кто-то уехал на, что не сказал на войну, на работу уехал, приехал и любовь в доме и супер все. Это июнь, июль. И, ну это и для дома хорошо, потому что мы рассматриваем вообще дом весь, да. Дом все хорошее. Июнь, июль. И, Юля, обрати внимание, что то может быть связано с переменой, кому-то кто-то захочет окна поменять. Ну, допустим, как вариант там пластиковый что-то. Кто-то захочет двери поменять. Ну, тут больше такое, конечно, к окнам, потому что меркурианская тема, в общем-то. А, возможно, кто-то будет чинить что-то, связанное и Юль с сантехникой, и, извиняюсь, и с канализациями вот такое. То есть вдруг придется вкладываться во что-то такое. Будет, может быть, перебор, перегрузка ваших оплат, каких-то проплат или за ремонт, или за что-то. А август более-менее такой. Возможно, многие из вас будут в августе переписывать какие-то бумаги, кто с арендами, возможно. А может быть, договоритесь хорошо с хозяином, с хато-съемщиком, с хата съемщицей И не надо будет. Во всяком случае, тот, кто будет искать, скажу так, кто хочет искать квартиру или дом в августе, будет много вариантов, много возможностей. Вот такая ситуация. Ну, кто не будет искать, много каких-то событий. Может быть, родня в гости приедет. Кто-то вот может приехать в августе. Теперь смотрим проделки темных проделки темных что же вам чертики будут в чем же могут могут помешать итак ну первое смотрите это скорости дороги и это говорит о том что ну вообще это говорит о том что июнь это тоже в общем-то дорожные такие рисунки тут, да? июнь и июль возможно Какие-то, вообще скажу лето, будь внимателен, будь внимательно на дороге. То есть вас могут немножко подрезать, не знаю, чуть-чуть зацепить, прошуршать, царапнуть. Вот такая и история тут есть. Смотрим июнь. Июнь. Проделки темных. Ну, возможно, какие-то сложности с вылетами, перелетами, задержки. Вот такое что-то, да. Или вы куда-то спешите, а перед вами вдруг, вдруг, невзначай, образовалась неожидаемая вами пробка, а там какая-то микроавария. Ну, не микро, но вот когда все ждут, ну, не микроавария. Да, микроавария, так там все проще. То есть, смотрите, трудные, темные силы будут, трудности вам выдавать тут дорога июнь, июль июль может, могут дать вам какие-то очень большие заблуждения и фантазии, которые вам не нужны, которые вам надо благодаря тому, что вы сейчас смотрите мое видео, которые надо немножко осаждать, которые сортировать в себе, да. Но немножко фантазия, конечно, планы нужны, но может быть то, о чем вы будете мечтать в июне, в июле, извиняюсь, оно произойдет на три или на четыре, может быть, месяца или три-четыре года, не знаю, уж как тут правильно сказать, потом сами поймете. Позже. Но оно произойдет то, о чем вы начнете мечтать в июле и август. Ну так, мечтать, но вот темные как-то вас будут вот слишком заносить в какие-то мечтания, что вы прям вот сидели, мечтали, нифига не делали. Такой пофигизм, как лень вообще. эта карта хорошая, когда очень много вроде каких-то симпатий, отношений, любви, но это тогда ходишь, что мы вот сидим, мечтаем, смотрим на облака, а когда мы целыми днями смотрим на облака, Вокруг нас происходят какие-то ситуации, которые мы можем не уследить и которые придется потом расхлебывать. И август. Август, даже при всем, при том, что очень по карьере хорошо, август темные будут работать на сужение. Ну, допустим, вы захотите на новую работу пойти, и у вас там будет два протеже, допустим, да? И вот одного из протежей, прям по ходу пьесы, или он срочно уедет, или заболеет, или не дай бог умрет, то есть э, немножко будет со спотыкачем, да? То есть темные не хотят вашего высокого статуса, чтобы вы его достигли этим августом. Я не знаю что, возможно это небольшие пререкания или какие-то цап-цап-цап с начальством. Вот тут надо все-таки осторожно, может быть, этот цап-цап-цап с гаишниками вот на дороге полиция. Вот на всякий случай я вас предупредила, да? То есть какой-то очень большой человек может, возможно, не сможет вам где-то помочь и прикрыть вас именно в августе. Значит, в августе не делаем ничего такого, где надо нас потом прикрывать. И защита ангела. Ангел говорит, что как бы ни демон не тормозил, но ангел тоже не даст вам сильно где-то спешить, чтобы вы не проехали мимо нужной остановки и мимо нужного, хорошего вам, какого-то важного человека. Вообще, смотрите, защита ангела. Ангел говорит, я за это лето тебе дам хорошую помощь, хорошую прямо вау дам, да? Я так думаю, что ангел вам это даст все равно при необычных историях, в июле э, это карта стабильности, стабильных отношений в любви. Кстати, июль еще раз эта карта подтверждает, да. Возможно, многие из вас встретят того, о ком даже чуть-чуть и мечтали. Вот что-то будет сходиться, то ли во внешности, то ли в поступках, то ли в подарках даже. Вот такая ситуация. То есть, ну, в принципе, карта полная чаша. Очень хорошо. Кстати, она стабилизирует. То есть она надолго дает вот этот эффект вот какого-то радости, вот подарка, что ли, наслаждения этим подарком. И защита ангела в августе. Она будет работать, но он будет стараться, но не так сильно, как хотелось бы. Потому что... Вот смотрите, карьера хорошо. Темный, значит, темные будут сильно выдвигать такие препятствия, что ангел как сможет, так и будет помогать. Ну, вот насколько вы это заслуживаете. Потому что, возможно, так нельзя говорить, но очень большие энергии вам дадут защитные и, может быть, радостно, счастливые именно в июле. И вообще, какой совет от меня не бойся напряжений ты их выдержишь потом даже если через напряжение что-то придет это будет как найти подарок это будет заслуженно очень осмысленно так кайфозно и вторая карта вот она в принципе к сожалению подтверждает это то есть обрати внимание кто твой начальник и напряжение с начальником можно еще так растрактовать. Да? Напряжение с начальником, ну как-то воспринимай его все равно как или ее как человека на долгую дистанцию. Будь лоялен, будь лояльна, дорогая моя, тот, кто смотрит сейчас, дорогие мои, кто смотрит это видео, к начальству и поймите, может быть у них там тяжелый период будет. И что-то, может они ляпнут и брякнут в вашу пользу, ну, в вашу сторону, но... Ну, вот так. То есть, вот конфликта какого-то тут не избежать. А может быть, знаете, сейчас карты улавливают общую ситуацию в мире. Вот. То есть, смотрите, июнь, июль напряжение, август напряжение спадает. Надеюсь, все поняли, о чем я говорю. Про всякие мощные битвы, светлых воинов с темной нечистью. Вот, дорогие мои, были вам вот такой прогноз. Кому понравился, ставьте лайки и до встречи на моем канале.